Спикер Лилия Очередная спикер прямой эфир. Наши клиенты. Лирия, вас не слышно. Я слышу. Вы отключили звук. Да. Так, да, смотрите, у нас да. все так было хорошо. Я с ним уже а дырки, Меня пригласили в гости. Да, okay. И я перехожу на эфир. Да, я отключила звук, потому да. что я включила свою запись и говорила своим подписчикам о том, что у нас сегодня будет эфир. А, <tones> Поэтому я кивала. Скажите, у вас в эфире нас объективно слышно? Да. Прекрасно, Прекрасно. А, да. Вот как раз. А, а... А сегодняшний пир у нас очень интересное носит название «Наши разные, одинаковые клиенты». Это название я не выдумала из головы. Мы Прежде чем с вами встретиться, дорогие мои подписчики, участники клуба спикеров, мы с нашим спикером встретились на образовательном таком форуме да, мероприятия. И Говорили как раз трудности и вопросы, всякие связанные с, собственно, германика с переговорами, и как-то ну, когда нам рассказывают дальние методы, интересные способы, как-то как клиентов выделить, понять, да, и потом всех привлечь. Вы знаете, этот, этот метод сразу к а, нам, а, да, Лилия, а, я вас пока вижу только. А, я тоже. сразу привлек внимание окружающих, и вот сейчас как раз об этом методе мы, мы, мы поговорим, потому что а, на самом деле, а, как бы методов переговоров как таковых, вот бизнес тренер учит переговоров, их много. Но с точки зрения психологии, скорее всего, Лили, да, на какие-то ошибки допускают, в том числе предприниматели, в том числе эксперты, которые потом приводят к разрыву даже отношений. Но вот сейчас давайте об этом поподробнее поговорим. Ну а давайте а... начнем Ой. с того, что Ой. моя любимая фраза о том, что человек ошибок не делает. Как я всегда говорю, ошибки в русском языке, а вина у прокурора. Соответственно, есть у меня другая фраза, и это есть даже видео на моем канале. Все, что я делаю, все правильно. И, возможно, иногда нужно делать то, что вы говорите. В принципе, наверное, если у человека есть хобби заклеймить себя какими-то ошибками, то они тоже, наверное, обязательно должны быть. Но сегодня у нас речь пойдет о двух истинах. А как я часто скажу, истина, у нее огромный недостаток, она короткая. Так если у нее, оказывается, и второй недостаток. Очень часто истины, ну, вы, впрочем, сами все увидите. Итак, две истины. Люди одинаковые. А вот у нас... Две руки, две ноги, одна голова, строение внутреннее плюс-минус одинаковое, некоторые потребности у нас схожи, там много у нас чего общего. А вторая истина, вы, наверное, уже догадались, полная противоположность первой – люди разные. Каждый из нас индивидуальность, каждый из нас личность. У каждого из нас все в жизни не так, как у даже родных братьев и сестер, включая близняшек. И тогда какая же из этих истина-истина? Дело в том, что, как я уже и говорила в самом начале, и одно, и другое истина. Так вот, наша задача, я имею в виду каждого человека... Понять контекст, в котором мы употребляем и одно, и другое. Итак, действительно, сегодняшняя наша встреча, она так и называется. Наши одинаковые и разные клиенты. И если разобрать очень крупными мазками, а сегодня мы будем именно таким образом делать практически интуитивное рисование, то... Бизнес состоит из трех частей. Первое – это предприниматель, второе – это, собственно, сам бизнес или продукт, и третье – это клиенты. И если вы заметили, и здесь люди, и здесь люди. Просто мы с разных сторон смотрим на одно и то же. Получается такая история. И тогда первое – кому нужно уделить время и кто самый главный человек в бизнесе? Давайте проверим, Виктория, как вы считаете, кто самый главный человек в бизнесе-то? Ну, как учит нас старый, если на клиент всегда прав, либо, должен быть клиент. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Какая интересная идея. А клиенты, кстати, тоже так думают, и они всегда знают об этом, вплоть до того, что они часто уверены, что законы пишут, они сами и тогда они часто говорят законе это написано то есть закон они естественно не читали на самом деле если в вашем бизнесе вас нет то у вас нет бизнеса в бизнесе самый главный человек я сам а, да, когда у меня большой крупный бизнес, у меня очень много клиентов, сотрудников, извините, что я говорила про клиентов, и тогда есть другая чуть поговорка, твой бизнес настолько силен, насколько сильно твое самое слабое звено. А когда мы говорим про b сектор, когда мы говорим про то, что мы нашего клиента видим вживую, про то, что мы являемся лицом нашего бизнеса, про то, что, если вы заметили, последние несколько лет мы даже видим, как Путин рыбачит, чего мы никогда не видели о наших руководителях. То есть тренд на личный бренд сейчас крайне популярен. И вдруг мы начали понимать и знать фамилии э, очень многих людей, даже сейчас есть ссылки на э, их соцсети. Э, Джонсон написал в своем Твиттере, да? Медведев сказал в Телеграм-канале, и это для нас уже реальность. И тогда, и если Простите, а можно я сразу буду вам да, говорить? конечно, перебивайте, потом... это мое любимое занятие. Да? Да. да. Вот смотрите, у вас был тест, зачем бизнесмена разбираться в людях? Да. Из вашей логики, получается, что в очередь это должно разбираться с тобой, надо. Да, Вы правильно совершенно поняли всю логику. Конечно. Да. И мы столько вкладываем в клиентов, что мы забываем, что вообще-то у нас есть точки контакта. И первая точка контакта, это и есть я, то есть я написал посты, я выложил какие-то фотографии, я что-то сделал, я, я, я, я, и, как правило, мы не тоже Медведев, не тот же депутат, на котором работает на самом деле целая команда. И если я правильно понимаю, прошлый спикер, как раз Ольга, она этим занимается, я знакома с ней достаточно давно. А вот, то есть э, предвыборные компании, они же там целая армия людей работающих, причем профессионалы, они гарантируют результаты. Э, в части у нас все попроще, и мы все это делаем сами. Почему мы часто наталкиваемся, как бизнесмены, на то, что э, мы не получили результат, нам не дали желаемое. Что-то там деньги слили, не получилось ничего. Потому что мы надеемся, что про наш бизнес кто-то красиво нам расскажет, кто-то красиво нам опишет. Нас научат, что мне в моем бизнесе делать. И тогда, конечно, надо срочно поговорить про ошибки, которые я делаю и тому подобного рода вещи когда я в своем бизнесе разбираюсь и я все это делаю тогда я знаю что делать и как делать и тогда я примерно начинаю понимать с кем я вообще имею дело и тогда это моя любимая поговорка от людей к деньгам мы работаем в малой сфере то есть если мы возьмем такую компанию как допустим КБ, пятерочка, я сейчас в другом случае не занимаемся рекламой. Да, да, вижу, вижу. Да, Лилия, перебью и скажу человеку, который присоединился. Вы сейчас слушаете замечательного психолога с большим стажем. 12 лет в консультациях провела Лилия, а до этого у нее было два замечательных образования базы психолога. Подчеркиваю, то есть человек серьезный подграунда. Она рассказывает, кто в бизнесе главный и как вообще коммуницировать с клиентами. Простите, Лилия, я угу. даю вам слово. Да? Здравствуйте, Анна, очень рада вас видеть. Итак, мы говорили про то, что вообще-то в бизнесе главные люди. И первый человек главный в бизнесе – это я сам, потому что я бизнесмен. Я такой человек, как и все остальные. Это же логично. И как я остановилась, если мы возьмем КБ или пятерочка, там очень хороший оборот людей. Люди там не есть ценность. И тогда, если один уходит, другой на его место приходит, и, в общем-то, люди, которые работают в этой системе, я даже не пыталась их рекламировать, потому что их столько, что последнее, в чем оно нуждается, так это в моей рекламе. И, соответственно, там не есть чек ценность И очень часто работники, ровно как и начальство разного звена, жалуются, что о них не заботятся, что вот они меня не ценят и так далее. Это не та система, которая создана для того, чтобы ценить людей. Людей, сотрудников Вот на самом деле совсем другое когда мы говорим про малый бизнес про эксклюзивные какие-то моменты и про наш личный продукт конечно это и для нас великая ценность и мы эту ценность пытаемся передать клиенту и первое что мы можем самое простое сделать естественно сервис то есть мне очень приятно когда я прихожу в кафе и мне говорят здравствуйте вас давно не было Господи, у меня действительно ощущение, что меня тут ждали. А вам как? Понравилось? И в это время, я говорю, вы всегда на высоте. И всем нам приятно. Этому кафе очень много лет. И оно стояло, стоит и стоять будет. И почему-то в этом кафе знаю, что мне надо сказать здрасте и улыбнуться. В другом кафе... Могут так не сделать. И это вроде как мелочи, но когда это получается два-три раза, как правильно говорят умные люди, сейчас клиенты не воспитывают предпринимателей. Сейчас клиенты просто встают и идут конкурент. Потому что это действительно не сложно. Да, да, совершенно верно. Совершенно верно. Да, У нас, к сожалению, сегодня время, всего час, а вы столько запланировали классных, интересных вещей, я просто боюсь, что вы не успеете их рассказать. Угу. А, зачем бизнесмен разбираться все-таки в людях? Вот, зачем он копаться? Ну вот он руководитель, руководитель, бизнес-процесс он знает. Вот зачем он разбираться в людях? Вот точно не угу. Скажите. А, ну, уже затронули одну тему, потому что э, есть очень простое правило. Его сказали 2000 лет, и мы знаем эту цитату «Возлюби ближнего, как самого себя». Дело в том, что как я отношусь к себе, так я отношусь к другим людям. Почему я, собственно, начала с бизнесмена? Это не потому, что мне так хочется, или потому, что я придираюсь, или потому, что давайте похвалим бизнесменов еще раз. Мы же все знаем, что у каждого свои клиенты. Да? Кто-то тихий, кто-то громкий, кто-то активный, кто-то пассивный. И каждый идет своего клиента. Соответственно, когда мы это себе позволим, мы начинаем тогда самую простую классификацию. Вот здесь большое внимание. Мне очень понравилось продолжение. Как всем понравится? Господи, нет. Это, это миф всех времен и народов. Дело в том, что я не 100 долларовая бумажка этот факт приходится учитывать И тогда самая простая классификация клиентов это две штуки всего на все клиенты и не клиенты и не надо ни клиентов делать клиентами ибо они таковыми никогда не станут то есть Виктория, не могу не согласиться, есть у меня такая поговорка, я женщина, поэтому желез, логика у меня железна, даже клиенты соглашаются. Что я пытаюсь сказать? Клиенты это люди, которые платят, мы только что сказали, проголосуют рублем, правда же, да? А есть не клиенты, им по каким-то неведомым причинам, более того, нам без разницы каким, мы не нужны. И не надо уговаривать их становиться клиентами, потому что мы за эти несчастные деньги, они реально будут несчастные, в том плане, что мы получим, как, когда мой муж услышал, что я с некоторыми людьми разговариваю так, что, ой, вы знаете, мы вообще ушли в отпуск, и наша компания больше не работает. Он говорит, как не работает, ты что? Я говорю, слушай, у меня тут написано гарантии не брать. То, то есть мы не покупаем геморрой вот это самое важное вообще в принципе и э, я бы конечно рассказала сейчас великую методику и была бы очень популярна но мне понравилась у Гантапаса фраза э, профессиональная интуиция то есть вот эти штуковины они вырабатываются с годами и э, если человеку надо он рано или поздно к вам придет. Если ему не надо, он не придет. И это очень простой факт. Уговаривать его прийти сейчас, для него, вы должны ему продать в 3-4 раза больше, чем вы обычно делаете. Обычно сил не у вас, не у него. Мне недавно рассказывали про женщину, которая пришла на маникюр. И человек, который делал ей маникюр, она после этого плакала. То есть, что человек для себя решил? То есть, она пришла в какое-то заведение. Может быть, это она всегда такая. Может быть, она решила для себя как-то продать эту цену подороже, как-то по-своему. В общем-то, она, честно говоря, со всей этой историей до канала человека. И когда она уходила, ей просто э, мастер сказал, а давайте вы вот запомните мое имя, будете избегать, когда будете записываться, потому что с такими людьми крайне сложно, поэтому первая классификация клиенты и не клиенты. Вот на самом деле. Каждый в своем бизнесе а -а -а, понимает, что это. <связывая> вот смотрите, получается так, что а, этот а, четкий инструмент клиент и угу. клиент у нас может быть прийти только с практикой. А ведь все мы стартаперы, когда-то бываем, надо же как-то на старте существовать, развиваться. Угу. И классифицировать, если, допустим, а, есть угу. старая база. Холодные клиенты, да? Да, конечно. Тюртные клиенты, горячие. То есть, нас в случае как? Что все клиенты холодные сначала. Совершенно верно, так и есть. Да. И надеюсь, вас учат, что на каждом этапе их становится все меньше и меньше, да? То есть не все все-таки из холодных становятся хотя бы теплыми, Да. Вот, это мы уже начинаем классификацию в поход не клиенты. Клиенты, не клиенты. Есть у меня очень хороший один принцип. Всем его честно рекомендую отвечать всегда на вопросы клиента, а не на то, что мне хочется. И отвечать на вопросы клиента, а не рассказывать о нашей услуге. Либо для себя выработать четкий короткий спич, что вы расскажете о своей услуге. Потому что, например, будут примеры на мне. Ну, расскажите, как у вас там все. В этот момент я не пытаюсь рассказывать, а я пытаюсь спросить. Задайте мне еще вопросы, чтобы я понимала, о чем вам говорить. Что конкретно вам интересно? Либо а вы что хотите услышать? А мне задают вопросы. Скажите, а у вас много клиентов? Я всегда отвечаю, говорю, я не знаю. Не, ну как? Я говорю, понимаете, очень относительно. То есть, что я делаю? Первое, вопросы, а второе, честность. Если я скажу, то есть это, знаете, как это в суфийских практиках, да, вы перестали пить коньяк по утрам. То есть э, такие вопросы, они заведомо проигрышные. И как я не отвечу, отвечу много, я вру, отвечу мало, ты мне не нужен. И тогда, когда я начинаю разговаривать с клиентом, клиент меня слышит, он понимает, что я профессионал и тому подобного рода вещи. И тогда я говорю, скажите мне критерии, по которым я пойму, много у нас клиентов или мало? И всегда я задаю свой провокационный вопрос. А вам сколько надо? И тогда мы уже почти веселимся на равных. И клиенты, они часто задают подобного рода вопросы. И в этот момент наша задача не испугаться. И заметьте, я сейчас опять говорю почему-то не про клиентов, а про номер один в бизнесе. Правда же, да? То есть, что я делаю, каким образом мне воспринимать этих людей. Это действительно с одной стороны с практикой, а с другой стороны элементарные какие-либо вещи по э, восприятию людей, по пониманию информации людей. Э, что значит «не клиенты»? «Не клиенты» – это люди, которые не делают заказы, не покупают. Почему у меня записано в телефоне гарантии не брать? Потому что человек говорит, говорит, говорит, говорит, я подумаю. Говорит, говорит, говорит, я подумаю. два раза так сделал, на третий раз мне больше не надо. Все, для этого человека я умерла потому что э, очень много людей хотят моих денег, моего времени, моего внимания им всем кажется что я сижу и целыми днями хочу с ними поговорить э, все мечтают а вы психолог или у вас все платно? это вопрос о чем? я его не до конца понимаю то есть люди понимают нет, не, нет. Ну что, Виктория? Данный вопрос говорит только об одном. Человек не хочет платить. Первое, да, вот оно, не мои клиенты. Второе, а ты мне ничем не поможешь. А третье, докажи мне, что ты красавчик. О нет, это я в эти игрушки не играюсь, ибо это невозможно, ничего из перечисленного. Вот, вот и все. То есть я туда Спасибо, добрые люди, я не трачу время. Вот, поэтому да. вот это а, очень да. важно. Да, я конечно. В инструкции обучения недавно с вами проходили, и спикер был из Москвы, как раз он говорил о болях клиентов. И я прекрасно помню, что главные боли клиентов, которые он назвал, это недостаток денег и недостаток мотивации. То, а, о чем вы, сейчас сказали. вы знаете, я И бы честно поверила, но когда я перехожу вот на эту структуру, клиенты, не клиенты, то я сталкиваюсь с очень экзотическими для многих предпринимателей вещами. Во-первых, клиенты мне платят, я даже вчера говорила девушке, она мне перечислила там... Э, там на 750 рублей. Я говорю, слушайте, ну вы посчитали прям до минуты, еще вы мне 50 рублей передали. То есть, даже, даже я и как бы замечание сделала. Да? То есть клиенты платят, они прекрасно понимают, если ты сдал ценность, если ты сделал ценность, они готовы платить. Я не дешевый специалист. Они мне готовы платить эти деньги. Причем я всегда шучу, если я сама считаю, я часто скидку делаю на час-два. А если они считают... Мне вот больше нравится, когда они считают. И теперь про мотивацию. Они, они готовы меня ждать неделю, две. То есть у меня сейчас на следующую неделю половина недели уже занята. Скорее всего, в начале недели будет занята еще вторая. Ко мне очень сложно еще и попасть. Прямо, а давайте сегодня. Очень редко кому так везет. Как правило, это запись на какое-то время. Они готовы это ждать. С этим все вообще совершенно нормально. То есть получается, что да, к вам приходят уже клиенты, которые А. мотивированы, вторые обладают ресурсами деньгами, которые а, не готовы оплатить решение своих вопросов, и у них а, мотивация серьезная. Вот так раз. Согласитесь, удобно, потому что это клиенты. Да, как-то вычислить таких клиентов, их, завести какой-то тесный контакт uh -huh. и дальше с ними работать как uh -huh. и для, для клиентов, и для себя. Uh -huh. Вот самый, наверное, сложный этот момент, да, вот, когда из холодной стадии клиента, вот, из массы всей из незнакомых людей совершенно, uh -huh. которая казалось бы, как говорят, сегментация примерно одного возраста, примерно два, два ребенка в семье, uh -huh. там еще есть, пол какой-то примерно, да, все все разные. И почему-то именно к вам приходят какие-то одни потом клиенты, да? И, да так, ладно. Как, как понять, что... И как наступить, скажем так, вот есть. Как узнать, что нужно клиенту? Тайные какие-то фишки. Вы знаете, я, наверное, как это неудивительно, вернусь к вашему вопросу. Зачем нужно знать людей? И я приведу э, свой пример из практики, потому что, ну, уже сказали, что я психолог. И что для меня дает знание людей? Э, наша профессия все-таки достаточно погранична, назовем это так. И запрос клиентки следующий я хочу помочь ребенку у ребенка ребенок нервничает плаксивый, состояние нестабильное в психушке мы уже полежали но шизотипическое расстройство не подтвердилось после работы мы работали с ней где-то полтора два часа с этой девочкой вот и самый лучший результат в моем понимании когда недавно я получил от нее удаленное сообщение и я пишу вопрос и она мне отвечает, она говорит, вы знаете, я хотела вам пожаловаться, а потом вспомнила, что мы делали, и сама уложила все свои идеи и мысли в голове. Так вот, когда я с ней встретилась, я поняла следующую вещь. Я поняла тот типаж, который является базовым для этого ребенка. Я такой типаж называю крустальная ваза. И она мне полностью описала четко этот типаж. А этот типаж, он на грани психиатрии и психологии. Даже есть художественный фильм, который показывает о том, как подобного рода человека лечили от шизофрении. Хорошо, до лоботомии дело не дошло. Очень творческие люди. И эти люди живут с признаком, как говорят некоторые, Люди без кожи, вот до такой степени нервная система напряжена, и они реально чувствительны очень к этому миру. И тогда я как психолог, когда мы работаем с подростками, девочки 14, я работаю с родителями и с детьми. И тогда я маме скидываю описание данного типажа и говорю, больше ее не надо в психушку, она просто такая. Если будут вопросы, лучше спросите меня, и я вам расскажу, что с ней делать и каким образом быть, что для нее уровень ценностей. И вот сегодня я как раз-таки хотела бы поговорить а, о той типологии, которой я пользуюсь. Единственное, как я уже говорила сегодня, будет широкими мазками. А, и для всех участников или тех, кто будет слушать наш эфир в записи, а, в комментариях, либо мне в личку пишите «хочу пройти тест по инеограмме». Я вам скину тест, и даже после этого я хотела бы видеть ваш результат, и я помогу вам определиться с вашим типажом инеограммы. Если мне будут нужны дополнительные сведения, я спрошу об этом. Итак, я уже назвала такое слово, как инеограмма. И Петя говорит о том, что это псевдонаучное учение. Вообще, если честно, любая типология – это псевдонаучные вещи. Просто по одной причине, что это не доказано. У меня есть масса видео на канале про то, что совместимость – это коммерческий миф. Потому что, когда дело касается людей… Все зависит от того, в какой ситуации, зачем и с какой целью мы будем совместимы. На самом деле мы являемся биологическим видом. И как представители одного вида мы можем найти общий язык с представителем данного вида. Почему мы один вид? мы даем плодовитое потомство. Все, это вот простые биологические признаки этих вещей. И как я часто шучу, ребята, если вы окажетесь на необитаемом острове, вы точно полюбите друг друга. Как только вы, у человека совместимость, тема идет, только когда что-то происходит. Да, или как вы говорите, а как угадать клиента? А, угадать никак. А, если мы начинаем гадать в бизнесе, а, нам удачи. Удачи. Потому что, скорее всего, мы никуда не попадем. И плюс еще мы будем, знаете, как я часто шучу, как вы отличаете проект и лошадь» от «Заработай бабла». И потому что на внешний вид они абсолютно одинаковые. И тогда мне тому проект нравится, как мы на том же обучении выдумали идею, что надо дрессировать рыбу. И я раз пять, наверное, участникам говорила, прекратите дрессировать рыбу. Давайте делать продукт для людей. То есть нам надо было прописать, зачем это людям. А они все пытались ее подрессировать. Я говорю, это сейчас не важно. Вот здесь то же самое. Мы влюбились в свой продукт. Нам кажется, что он уже нужен. Мы ничего не тестировали. В бизнесе так не работает. Вот. Итак, да. Энеограмма действительно это учение, которое Гурджиев, кстати, наш соотечественник, привез из глубокой Индии. Почему глубокой? Потому что он заходил туда, куда до сих пор нога многим закрыта. Вот. И он из вот этих пещер вытащил что-то такое. То есть, лучше всего про Гурджиева я читала Успенского. Так вот, это ну, практически мистики, если можно так выразиться. В начале прошлого столетия мистиками называлось, наверное, все, что можно и что нельзя. И психологи вместе с ними. Потому что людям очень хочется чудес. И я всегда смеюсь, я говорю, да, эзотерикам волю. Я говорю, если вы мне что-нибудь спросите, с точки зрения психологии, я вам это объясню, просто будет не так красиво. И тогда это учение, он после революции уехал в Штаты, и он вообще считал, что если человек знает венеограмму, она описывает это так называемый закон 9. И этот закон описывает вообще всю Вселенную, больше знать ничего не нужно. То есть это гармонизация всего мира, если можно так выразиться. То есть по этим законам живет мир. А американские ученые, сейчас я их даже прочитаю, это Нараха и Инчаза. Они взяли это учение и более осовременили его. И в Штатах это учение, в принципе, популярно в некоторых Штатах. Собственно, как и в России, кто-то его знает, кто-то его не знает. Я училась у мастеров Коропа, Ирина и Егор, они пропагандируют это учение в России. А вот. а просто, вот, смотрите, к сожалению, у нас нет симптомы, не не нет, это мы на этом закончили. Верю. А, Поэтому и... я начала с того, как я сама использовала именно этот эту вещь. Часто я бываю практически таким магом для своих клиентов, когда я им рассказываю про них больше, чем они мне про себя. вот. Но зачем это предпринимательстве? Я не буду сегодня проходиться по типам и неограммы. Во-первых, информации достаточно много. Во-вторых, если у кого-то будет интерес, welcome, мы поговорим об этом. Либо это будет отдельная совершенно передача, потому что уложиться в час рассказать про инеограмму, по-моему, это экзотика. Но э, в свое время к нам приезжали рекламщики, которые работают на уровне культурных кодов человека. И тогда я им сказала тоже, я говорю, ребята, прекрасно, можно использовать инеограмму. Получила такой же ответ, это что? Почему инеограмма? Потому что... Перво-наперво здесь имеется такая вещь, как три центра: это ментальный центр (голова), эмоциональный центр или сердечный наши чувства, эмоции и телесный центр. И вот теперь для каждого центра существуют свои типажи личностей, и у них есть потребности и эмоции. Вот это самое важное, как вы говорите, как угадать в бизнесе кому что нужно. Итак, если мы и представить, у нас перед нами представитель эмоционального типа, и та девочка, она как раз была представителем эмоционального типа, это люди, которые считают, и для которых очень важно, чтобы меня любили и принимали соответственно вот вам одна тема и один тип куда можно пойти со своим продуктом нам же говорят что надо как-то разделить рекламные объявления окей мы об этом поговорим сегодня то есть вот он сердечный центр хочу чтобы меня любили хочу чтобы меня принимали и тогда их основная эмоция негативная эмоция это стыд соответственно их мысли примерно следующие мне что-то нужно с собой делать, я как-то не соответствую, и мне нужно чего-то достигнуть. Если мы берем вот эти вещи, то есть с нашим препаратом вы достигнете, опа, да? а если вы придете в наш салон, то вы обязательно будете нравиться мужчинам, опа. Если то, родители будут вами гордиться и так далее. Мы можем эти вещи обыгрывать как угодно. И эмоциональный тип – это наши, тогда будут клиенты. То есть мы на них можем сделать рекламу. В инеограмме к эмоциональному типу относятся типы 2, 3, 4. Две секунды, почему? за что я люблю инеограмму – к сожалению, здесь не получится нам показать картинок за счет прямого эфира, но если вы забьете слово инеограмма, то, конечно, вы найдете массу картинок по этому поводу. И там девятиугольник, который в шар обречен, он еще иногда делится на три части, о которых мы сегодня говорим про три центра. И тогда здесь, в, этом, в этой типологии, мы имеем один типаж, и тогда в состоянии а, стресса, в состоянии негатива, он показывает поведение другого типажа. А в состоянии покоя он показывает поведение третьего типажа. И таким образом у нас получается три типажа, а три из девяти, это слава богу, 30%, описывают человека. И зная свои плюсы, свои минусы, мы прекрасно можем сделать себе и карьеру, и клиентов. Угу. То есть это мы используем в бизнесе очень активно. И плюс еще ко всему, мы можем таким образом понять, что человеку нужно. Итак, продолжаю повествование. Это второй, так называемый, а, Лилия, да. вы потом можете самую простую схему, я ее выложу здесь под этой чтобы люди понимали... Пожалуй, да, и я тогда и... Этот, все, составлю этот вы... конспект и по потребностям. Так тоже, да, я думаю, будет правильнее. И да, да, попрошу, попрошу в комментариях написать вопросы вам, угу. исходя от этой темы. Угу, ну, угу, это фактично, как бы я, Согласна. Да. Я даже предполагаю пост, и можно будет на него давать ссылку. Так все как-то попроще будет. Да, угу. да, да, а, да, да. Итак, интеллектуальный тип да. в Инеограмме да. это 5, 6, 7. Этот тип. Это наши головастики. Я понимаю, что всем кажется, что они головастики. Ну, они нет всего-навсего треть всех людей на планете. Итак. Я про что и говорю, всем кажется, что они там. Поэтому, если вы возьмете только этот тип, очень может быть, к вам присоединятся все остальные. Всем же хочется быть умными. У нас это просто ценность в нашей культуре. Это люди, так как они умные, они постоянно думают, соответственно, они очень хотят спокойствия. Они очень хотят уединения. И они очень хотят... Быть в тишине и в покое. Потому что наши, как, как часто говорят: ой, столько мыслей, столько мыслей в голове каша это постоянно беспокойные люди. То есть они постоянно много говорят, много суеты, то есть подобного рода вещей. Соответственно, их пришли. Ну, я, я, я тебе это подозревала, я тебе комплименты делаю иногда, пяту. Не так глупа, как некоторые разкажутся. Но все-таки вы теперь подтвердили. А, <свят> так, представляете, какая прелесть? совершенно. Вот, кстати, знакомство с инеограммой с этого и начинается. Ой-ой, она сейчас про меня сказала, откуда не знают. Помните, я говорила, что я для клиентов такая магия почти представляю собой. Итак, соответственно, когда у меня много мыслей в голове, мои базовые эмоции, если мы негативные, потому что нам же все надо, более клиента, вы же правильно сказали, да? Это как раз страх, вот эти люди, которые боятся за будущее. Мне нужно обеспечить мое безбедное существование и будущее, процветание и далее по тексту. И у них еще часто достаточно тревога и тревожность, потому что чем больше мы думаем про будущее... Как говорят специалисты, если мы решаем проблему до ее возникновения, соответственно, она вызывает у нас тревогу. Когда мы оказываемся в какой-то ситуации, там мы уже решаем по факту, и тревога нам нужна для действий. В другом случае она нам давит на голову. Да? Соответственно, примерно так думает мыслительный тип. Мне нужна уверенность в будущем. Мне нужно знать, что делать, если... Вот кому нравятся различного рода подборочки, различного рода лайфхаки и тому подобного рода вещи. Да? Там, этот, вы там четко скажите, что там, как там. Ага, вот, структурные элементы, это их история. Мне нужны ресурсы для хорошей жизни. То есть вот это все им заходит совершенно замечательно. Есть еще... Телесный центр. Телесный центр – это люди, которые находятся в контакте со своей природной силой. Из земли-то мы получаем достаточно много энергии. Да? Соответственно, это люди у которых их жизненная кредо – это энергия, жизненная сила, свобода, то есть все, что связано с природными стихиями, если можно так выразиться. Вот. И тогда подскажите мне, пожалуйста, кто у нас тут свободный? Естественно, наш социум нам очень мешает во, всей этом, во всем проявлении подобного рода вещей. Соответственно, угадайте, какая у них эмоция часто проявляется, которую нужно закрывать как боль? Когда тебе что-то мешают делать, какая эмоция возникает? Что им быть совершенно для того чтобы освободиться нам нужна агрессия да это злость и человеку кажется что он злой и что вокруг люди такие и так далее почему он, он тоже с одной стороны хочет спокойствия но чуть-чуть по-другому он хочет чтобы его уважали он хочет чтобы признали его правоту он хочет, чтобы показали силу, вот здесь внимание и его силу показали и свою, потому что он не будет с вами разговаривать, если вы не на равных. Здесь вот это такой типаж, кстати, с этими людьми не всегда комфортно. Мне правда очень нравится девяточный тип, потому что такие люди э, про образ, Кут вот, Леопольд, вот наш медведев такой, с ними рядом прям очень комфортно, очень хорошо. Они знают кучу комплиментов. Я очень люблю этот типаж. Но э, никто не знает, что они думают в своей голове. Возможно, они в этот момент тебя вешают куда-то на русские дерево-береза. И не дай господи, ты с ними поругаешься этот момент ты узнаешь все что нельзя было тебе никогда знать и не зря я улыбаюсь, потому что это такое одно из проявлений ненависти просто Понятно. Понятно. А, то же самое касаемо границ вот для них границы вот сила границы очень интересная история они твои границы будут топтать по полной не балуйся, но зато свои границы они крайне уважают и будут тебя постоянно тыкать носом, что ты у них границы там, в общем, не соблюдаешь и тому подобного рода вещи. То есть, но зато у этих людей всегда есть деньги, потому что... Телесный центр – это такие приземленные земные люди, а материальное – это как раз все, что связано с вот этими вещами. И тогда там даже есть такое название «восьмой э, типаж» – это «босс». Это очень много начальников из этого типажа выходит. То есть это не просто люди с деньгами, а с теми деньгами, которые всем хочется иметь. Поэтому, знаете, ну, как вы заметили, недостатков ни у кого нет. Почему я взяла именно негативные варианты эмоций? Понятно, что у них позитивных достаточно много. Именно для того, чтобы мы в своем посте могли отразить боли этой категории людей. И тогда вместо 10 тысяч тестов, которые мы должны писать рекламу, мы пишем три поста на три разные категории, закрываем три боли, то есть э, используем те слова, которые я сказала. И таким образом мы вовлекаем в разную категорию. А, а уже потом э, а мы, мы повторим эти слова. Для первой, для первой категории, да? Что это за слова? Чем это, <coughs> зацепить? Э, первую категорию нужно цеплять тем, что они хотят меняться. Mm -hmm. э, они хотят достигать. И они хотят соответствовать ожиданиям. Это вот то, о чем мы говорили. Нравится всем. То есть у них любовь и принятие. Это для них самое важное. И я с вами, кстати, Виктория, полностью согласна. Конечно, у каждого человека есть все здесь имеющееся. Но один из центров, не зря вы сразу говорите, что-то, по-моему, вы про меня сейчас говорите. Один из, у нас просто любимый. А остальное, конечно, я думаю, что и вам, и мне принятие не помешало бы. И мы очень рады, когда оно у нас есть. Конечно. Ну, конечно, если так вот строго подходить, то все, чтобы... Конечно какие-то моменты, себе, совершенно да. верно, какие-то да. моменты жизни, какие-то и так далее, хорошо. Второй тип а, ментальный, а, какие, что зацепит его, допустим, выключая боли, какие боли у них? А, он, хочет быть, быть, он хочет быть, он хочет, очень сильно хочет спокойствия, то есть угу. э, с нами вам будет безопасно, это их вариация, и э, он хочет не просто безопасность здесь и сейчас, это больше к телесному центру. Он хочет безопасность в будущем. То есть, это люди, которым будущее продавать можно на ура. Будущее ребенка, будущее семьи, будущее еще кого-то. И он хочет знать, что делать. Он хочет инструкции. Соответственно, когда он понимает, что делать, ему спокойно. И тогда он знает, что будущее у него предопределено. И, соответственно, ему нужны ресурсы для хорошей жизни. И тогда э, давайте напишем картину для вашей хорошей жизни. Та-дам! То есть они могут это купить, да. Телесный, да, телесный тип. Эти хотят очень, чтобы их уважали. Это вот вы слышали, как я сегодня приводила в пример, когда мне здороваются и прощаются в кафе? Это когда мы хотим, чтобы нас уважали. И нам это будет мерещиться и казаться везде и всюду. Они хотят видеть силу, они хотят показать силу и хотят, чтобы заметили их силу. Там есть очень интересный первый тип, это классика жанра, подскажите мне то умное слово, когда люди хотят все сделать идеально, как они называются? Спасибо, это да, это и есть название первого типа, перфекционист, <с> то есть это люди, которые очень мучаются от того, что люди не идеальные, мир не идеален, и они даже такое убеждение имеют, что никто не может сделать идеально, а у меня обязательно получится. То есть это люди, которые точно знают, что либо сделаю я, либо никто. То есть никто, как я, не может. И тогда мы прекрасно видели пример таких людей, как в этом «Дьявол носит правда». Это как раз вот эта руководительница агентства. Вот она была классическим перфекционистом. Эти люди в 9 вечера очень странно на тебя посмотрят и скажут, может, мы домой уже пойдем? Вообще, ну как? Ну, Чем ты собираешься дома заниматься? А мы, вот мы уже сегодня говорили. Что люди умнеют, совершенно верно. И даже тем же самым КБ и Пятерочки, они начинают считаться с людьми и уважать этих людей, делать хотя бы какие-то, пускай материальные даже, поблажки для этих людей. То есть помните ту фразу, которую я говорила, от людей к деньгам. Потому что у меня есть очень хороший пример. Это совершенно у меня по соседству есть магазин ДНС. Тоже, казалось бы, системный магазин, тоже, казалось бы, все с ним здорово. Но у меня по соседству три магазина, поэтому мне есть с чем сравнивать. И в этот магазин, я когда заходила, там купить практически ничего невозможно. Все чем-то заняты, но никто тебе не продает. Кто-то печет ценники, кто-то бегает. И все так возмущаются, что ты зашел. У них купить невозможно. И я тогда... Меня ничто так не раздражает, как плохие работники. И тогда этот магазин закрывался уже дважды, и сейчас опять он не работает. Потому что туда не ходят. Вот просто. Uh -huh. Почему-то работники решили, что их зарплата у руководителя. Нет, их зарплата у меня в кошельке. Вот. И если у нас есть еще чуть-чуть времени... Я могу да, только опять большим мазком да. сказать, откуда брать информацию. Да, да. Угу, буквально три минуты. Такое короткое время, такую замечательную методику, рассказать в деталях, да еще у вас там подразделяют да, эти типы, но... еще и надо человека научить их понимать эти типы, да, и считывать. А, очень тяжело. Конечно. А что я могу к добавить? Я все-таки, то, что здесь не зря присутствую, присутствую я как бы тренирую по публичным выступлениям, но и переговорам и коммуникациям. Я как раз беру разные инструменты для того, чтобы конкретно решить задачу людей в коммуникации я. Но не углубляясь в психологию, а используя конкретно, знаете, как вот «надо купал, будет надо молоточек, будет молоточек». Конкретные методы, как решать конкретные вопросы в бизнесе и в личной переговоре, в личной коммуникации с помощью вербалики. Все, что выражается языком. Четкость, ясность речи, мышления и выражение этой четкости – в бизнесе и в публичности. Так вот, дорогие друзья, я тоже наблюдаю за всеми всякими интересными моментами и, исходя из сегодняшней темы, э, вот могу добавить для, от себя, что если вы приходите к клиенту, естественно, ну, вы берете какие-то переговоры, несколько советов, как подготовиться к этим переговорам. Потому что, как вы поняли, есть клиенты, которые вообще не наши, то есть он ни разу не наши. Но сразу это тяжело определить. Что мы делаем, вот, например, люди, которые просто готовятся к переговорам? Мы узнаем заранее как можно больше информации о том человеке, о той компании, куда он приходит. Поверьте мне, время, затраченное на эту информацию, окупится в войне. Когда вы узнаете вообще, что, с кем вы имеете дело, вы узнаете, чем человек живет, какие-то интересные фишки в его компании, даже когда у него день рождения, все это прописано, например, в у а, бизнесмена. Почему? Потому что, обладает, чем больше вы знаете информации, тем больше вы можете руководить процессом переговоров. В данном случае вы приходите, уже примерно зная, какие воли у человека, какие у него примерно предпочтения даже, да, Насколько он, например, погружается в ту или другую тему в вашем бизнесе, потому что, обращая внимание, вы можете даже в одной сфере работать, но один человек в вашей сфере просто администратор, топ-менеджер, а второй этим живет. И это тоже, как говорится, две большие разницы. И вот эти вот моменты вы как раз и поймете, узнавая даже из соцсетей какую-то прединформацию о человеке, к которому вы клиенте, например, партнере, к которому вы приходите. Есть еще вербальные и невербальные, очень много интересных вещей, которые, я подозреваю, рабское искусство сделало из психологии. Но mm, этот, как оратор, как большой я, вопрос. Это, как... Да, психологии всего сто. Как... А, вот я подозреваю, что в психологии люди наблюдали как раз такие же вещи, как сократ. И вот, и, да? и вот, Самое и удивительное, психологи и были жизнь. всегда а психологии только самой 100 лет, поэтому это совершенно разная вещь, ну, как, как научная и психология это, и житейская. Да, Конечно, да. я с вами согласна. Да. Угу. Тут и делай, поэтому, поэтому я с большим удовольствием сейчас сама погрузилась в этот процесс, и чтобы долго об этом не говорить, скажу следующее. Мы сейчас живем в очень быстро, быстро меняющееся время, и мы с а. вами, не знаю, неважно, какому типу вот по не Энеограмме, не да. Её, я сама выговаривала через три года. Понятно. И вот смотрите, как раз моя, например, я уже тоже проходила какие-то, скажем, тесты как специалист, как эксперт. И я поняла, что я могу какую пользу дать да? людям, в частности, в своей партии За короткое время я могу подготовить человека к серьезным площадкам и экспертным выступлениям. То есть это моя особенность моего... в случая моего курса. Поэтому, дорогие друзья, вот здесь и сейчас, как раз те, кто будет смотреть эту запись, вы можете четко понять про нас вот, с Оливией что Лилия в данном случае приглашает на, можно сказать, распаковку ваших клиентов, понимание, считывание всяких психологических моментов. А плюс к этому Лилия еще занимается семейной да, психологией, решением каких-то комплексов, выдасткиванием подросткового возраста, к примеру, да, из каких-то серьезных кризисных моментов. Это к лилии, вот, можете прямо написать, себе, лилии, психолог занимается тем-то, тем-то, да? А, вот. а что касается меня, то, как я уже сказала, я могу из вас даже с нулевым уровнем, когда у вас есть заикание даже, если есть логопед, конечно, это отдельная партия, но если у вас есть просто небольшие дефекты речи, или вы стесняетесь, потому что у вас высокий голод, то этой проблемой решаемы, так вот, от техники речи начинаю и заканчиваю речи в эфире. Онлайне и так далее, этим занимаюсь я. И это делаю не зря, потому что 16 лет на телевидении провела и готовила людей за полчаса до эфира. А это, простите, ребята, жаль. Yeah. Поэтому, по своим опытам, я уже могу, в принципе, немножко а, учить людей, как я шучу. В июле еще не маленькое объявление, обязательно а, приглашаю всех, кто хочет там. Вот почему я сказала времени. За один месяц, в июле, экспресс, пять занятий, и я вам дам основу для вашего профессионального спикерства, на котором вы, простите, будете зарабатывать. Вот сейчас замечательная наша э, эксперт, Лилия, она же, в принципе, можно сказать, вещает в эфире. Заменяется будет телевидение частично, да? Когда Не без этого. Программы про здоровье, там, и так далее. Надеюсь, мы хотя бы интереснее. Вот, дорогие друзья, чтобы вот, вас было классно слушать, смотреть, чтобы вы цепляли э, людей, которые в ту сторону экрана, это ну, тоже надо какие-то фишки понимать и учиться. Uh -huh. Будет вам счастье в, новых, в новой аудитории. А как вы с ней будете дальше работать, вот как раз я вам подскажу, как поделиться клиентов и так далее. Вот примерно вот такая система, вот это то, что знаем мы. Если у вас есть какие-то интересные предложения, пожалуйста, uh, Да, я думаю, будет. имеет смысл uh, сказать, вы уже начали говорить о том, что я делаю. Uh, за те годы той практики, которую я веду, я поняла, что мне не нравится проводить тренинги, мне не нравится давать теорию большими мазками, потому что на тренингах можно сделать только mm -hmm. это. У меня есть канал, он на YouTube называется «Стань счастливым, кузница счастья», каналу «6 лет». А вот Если кто хочет поучаствовать в тренингах, ради бога, смотрите мой канал и учитесь, чему вы хотите. А я работаю индивидуально, работаю достаточно глубоко. За одну консультацию мы выправляем запрос. Действительно, правильно Виктория сказала, я являюсь еще семейным психологом, работаю как с парами, то есть ко мне можно прийти либо муж-жена, либо парень-девушка, либо расширенная семья, такое тоже бывает. У меня недавно было 4-5 человек в семье, бабушки, дедушки приходят. То есть это тоже я работаю все вместе. И знаете, очень приятно получать такие отзывы, когда, вы знаете, для моей дочери было откровением, что ее в семье любят. На самом деле мы иногда забываем эти вещи. Действительно, очень много людей вышло замуж с нашей помощью. Да, Виктория, а, я вас простите, слышу. Сначала присоединился человек, а вот, может быть, он хочет задать вопрос по теме нашей беседы. Нет, я сейчас вам дам слово. Пожалуйста, задавайте ваш вопрос, если вы а, готовы по нему говорить. Вы нас слышите, надеюсь, да? А, здравствуйте, да, слышлось. День добрый. Так. Тема нашей, нашей беседы, как вы видели, да? Это, это ваши клиенты, ваши партнеры. Вот как их разделять и как с ними а, общаться? Есть у вас по вашему собственному бизнесу какие-то вопросы? Может быть, вы столкнулись с какой-то проблемой? С М -м -м -м. А -то все равно, к этой теме, пока нет вопросов. А как, как вы вообще с бизнес. клиентами справляетесь? Есть этот, эти нюансы или нет? Клиенты вообще сейчас лето, сейчас спад очень многих бизнесов. Нет, моя сфера деятельности да, ну, отсутствует. Какой вы счастливый, вы, счастливый клиент, человек? Счастливый человек. Понятно. Спасибо огромное тогда, что слушаете нас. Да, и делают, что вы, допустим, им предлагаете. Или вот у вас пока не было, мы обсуждали, что, оказывается, клиенты грубо действительно отвечают. Одни вообще не наши клиенты. Вообще, надо даже не доряд мне клиента. Ну, конечно. А вторая часть наши клиенты. И с ними уже надо подразделять такие работы. Вот как вы считаете по этому поводу? Да, безусловно, это имеет место быть. А, в моем случае клиенты делятся на два лагеря. А, кому все дорого, я не сразу а, Вот. И в этом Понятно. Случае, Да, когда говорят, Сергей, вы знаете, вы... На своем месте. Вы очень так, почему все отвечаете, нам все понятно. Мы будем с вами работать. Да, их мы сразу слышно. Приятно. С ними легко и очень приятно работать. Как раз Виктория спрашивала, а как мы Ли. поймем, как мы угадаем, где клиент, где не клиент? Спасибо огромное. Шикарный у вас тест. Прекрасно. Нет, получается, что вы им же опытный, так сказать, предприниматель, то есть вы сразу чувствуете, да, разницу, вы даже не тянете клиента, который явно не ваш. А, стараюсь. А, работаю с возражениями, но понимаю, когда до, до определенного уровня натыкаешься. Да. А, нет, нет, нет, спасибо, нет. Уже не хочется навязываться, и я просто... Ну, то есть ты понимаешь, что это люди, которые просто думали, что они сейчас поговорят на шаблонах. И, конечно, мы уже слышим таких людей, согласно полностью. Вот как раз он подтвердил ваши слова, да, Лири, о том, что ну, да, Это же и, удобно и, работать. Абсолютно правы в своем выборе. Не надо тянуть людей, которые не являются. Они не в этом месте, возможно, они не в этом времени. Они, а да. возможно, вы их человек. Да много может быть причин. Ну, вообще не надо в этом. Да? И Сергей да? очень да? правильно сказал. С другими приятно работать, приятно иметь дело. Совершенно верно. Когда ты работаешь с клиентами, у них и мотивация есть, и деньги есть. И ты красавчик. Все прекрасно, никому ничего доказывать не надо. Совершенно замечательно. А твои клиенты к тебе обязательно придут. А, да, и вот я еще раз напомню, дорогие друзья, что а, вот как раз уже нет, вот вам скажу, что как раз уже, когда вы а, точно да, определили, что это ваш клиент, вот как подразделять ваших клиентов, как они же все разные, все с разным опытом приходят, разные, как мы уже выяснили этот метод разделения клиентов. А, как этот метод называется? Неграмо. Мы только из 9 частей, мы только три рассмотрели. Но это самое важное на самом первом этапе, пока нет э, опыта, как давать рекламные объявления, например, либо рекламные посты для того, чтобы привлечь аудиторию. То есть э, они, я, в моем понимании, они работают хорошо именно для этого. А если человек уже пришел в офис, то там есть другой э, способ. Я его использую тоже многие годы, Послушала его на одном из обучений. Это так называемый разговор ни о чем. То есть мы спрашиваем человека, либо даем ему просто высказаться, либо спрашиваем, как вы доехали. И в этот момент, как вы правильно сказали, мы очень внимательно слушаем и смотрим все его вербалики, все его невербалики. Он вам расскажет весь уровень своей ценности. И вот тогда мы уже точно понимаем его ценности, его возможности его настроения на сегодня его настрой его энергетику там очень много чего понятно и с таким человеком У -у -у. Ап, тогда можно разговаривать как я иногда шучу если я открываю рот как правило я его закрываю в свою пользу <м> mm -hmm> ой ну, конечно, не надо это а то... клиентам я это никогда не говорю Совершенно, дальний, эфир, Совершенно верно. Совершенно Вы верно. Вы смотрите, в первом к сожалению, чай пролетел очень быстро. Видите, у меня очень информативные прямые эфиры, никакой воды, какие-то конкретные... Ну, а... конкретные советы, конкретная практика. конкретная я чем человек, человек занимается, может быть, вам полезен. Мы сейчас живем а, в очень короткое время, то есть вот быстрое время, быстро и все меняется, нам нужны а, не очень сложные продукты, не да. очень сложные да. такие услуги, которые решают наши сложные задачи. И Поэтому последнее, что я раз, скажу, да. это слова нашего профессора магистратуры, которые подтверждают ваши слова. Единственное стабильное в нашей жизни – это изменения. Все остальное подвержено изменениям. Да. Поэтому, когда у нас что-то меняется, это просто стабильная жизнь. Да. Спасибо огромное да. за приглашение. Да, и вот, кстати, еще раз скажу, что на сегодняшний момент у меня, кстати, в курсе модули есть. Один, из которых называется «Влиятельная головая речь». И в этом модуле конкретно есть методы, очень немножко угу. похожие на деление клиента. Нет, как, конечно. Как, как, как, как, как говорить так, чтобы вас услышали хотя бы, да? Хотели услышать, поняли и сделали то, что вы говорите. Очень интересные методы, простые. Да, методы. и очень важные, согласно. Все это вместе. Да, все это вместе. Месячный модуль на 5 занятий. В июле, не, вам сообщаю, так сказать, первому. А, в июле у меня ровно месяц будет модуль. Говорите и влияйте. Экспресс методы. Экспресс метод как спикером стать профессионально и говорить. То есть от техники речи и заканчивая как раз какой-то а, работой с коммуникациями с клиентами. Поэтому, если есть, есть действительно серьезная мотивация и желание, если вы нашли, <смех> я тот самый, который а, с, нашей, с нами на одной волне, а мы, как видите, люди достаточно энергичные и достаточно профессиональные, потому что мы у меня тоже за плечами больше 16 лет опыта и два института, кстати, два универа, как и у Лилии, красные дипломы. Не, научиться же всегда интересно. Диплом тоже имеет значение, хоть говорят, бумажка, неправда, неправда. Люди, которые имеют университетское образование, серьезное, они проходили через очень многие вещи, преизмысливали, и потом включали это в свою практику, и работают с этой информацией, и на этой базе дальше строят что-то. Поэтому... А я бы все-таки добавила, что к диплому должен прилагаться человек. Так как раз тема, о которой мы сегодня и говорили. Я думаю, не все на вашем курсе достигли того, что вы. Хотя все были в университете. Ясно, да. Конечно. Но все-таки, да, учитывая, что сейчас много людей предлагают что-то на рынке, где-то какие-то продукты, да. услуги. Да, поэтому я, например, говорю, ребята, ищите источники, То есть не надо да. кто-то что-то да. переработал, вам пересказал чужими словами о чем-то с 10 курса, 5 диагнозе. Первый источник, человек сам создал, сам прошел, сам практик в бизнесе, то же самое. Там на своей на себе шишки набил, там в эфире прямок побывал, извините меня, когда еще никто не учил у нас на телевидении, например, говорить, и мы набивали шишки сами. Все, это там прошло несколько лет, чем этим занимал, вот тогда этот человек имеет право чему-то учить других. Потому что он знает, о чем говорит. Вот. А если человек вчера пришел, знаете, как бы что-то где-то услышал и красивыми словами начинает вещать, это уже не правослушно. Эфир завершается. Вопросы НЕО можете написать нашему спикеру. Она обязательно даст тему да, и программы. Что да. это такое вам? И прикреплю фотографию, да. Совершенно верно. Да, да. И, вы ага. сможете, и вы сможете вопросы, там будет обязательно ссылочка на ее контакт, на ее, собственно, соцсеть. вы сможете вопросы ей задать по своим а, клиентам по, по, по, по этому методу. И я, предлагаю я не скажу, даже если пока что слушаю, поверьте мне, многое из того, что очень популярны, очень богатые и местные люди, а они сначала вообще отвергали, не хотели использовать. Давайте пробовать, тестить, как сейчас говорят. Мне okay. кажется, что в принципе, неважно, какой типаж вы используете, какую типологию используете. Кто-то работает по сатсонике. Кто-то работает по каким-то древним, каким-то типажам. Это не столь важно. Важно, чтобы вы могли разбираться в людях. Почему это важно? Потому что вы сможете тогда им продать то, что им нужно, собственно говоря. А то, что не нужно, слава богу, мы дожили до тех святых дней, когда мы не покупаем то, что не нужно. Бизнес 90-х закончился в 90-х. Сейчас время людей знающих, профессиональных, я полностью с Викторией согласна, сейчас время отличника. Уже люди не хотят все подряд, уже не время спекуляции. Люди хотят качество, скорость, и они хотят брать то, что им нужно. И результаты клиентов говорят именно об этом. Спасибо огромное за приглашение. Всего доброго всем. Вам тоже спасибо, что вы пришли на эфир. Спасибо, что уделили время. И я думаю, что ваши клиенты, люди, которые к вам приходят, получают действительно пользу, судя по что сколько вы